Когда сознание исчезает, единственным убежищем остается совесть. Само явление совести искусственно. Сознание принадлежит вам, совесть же заимствована у других. Совесть принадлежит обществу, коллективному уму. Она не рождается в вашем существе. Сознательный человек действует правильно, потому что его действия сознательны. А сознательное действие не может быть неправильным. Когда светло и у вас открыты глаза, вы не пытаетесь пройти сквозь стену, а идете через дверь. Когда света нет и глаза видят не очень хорошо, вы, естественно, продвигаетесь в темноте в очереди. Приходится тысячу и один раз задуматься о том, где дверь. Слева, справа. Туда ли я иду? Вы натыкаетесь на мебель, пытаетесь пройти сквозь стену. У религиозного человека есть глаза. Он видит. Он живет осознанно. В осознанности действия естественно правильные. Позвольте мне повторить. Правильно, естественно, не потому, что вы стараетесь, чтобы они были правильны. Искусственная доброта поддельна ⁇ это притворство, лицемерие. Когда доброта естественна, спонтанно так же, как деревья зеленое, как небо-голубое. Также нравственен религиозный человек, совершенно не осознавая, своей нравственности, осознавая себя, но не осознавая своей нравственности. Он не раздумывает о том, что он благонравен, добр и все делает правильно. Из осознанности рождается невинность, Из осознанности рождаются правильные поступки, сами собой. Не нужно ничего в себе воспитывать. Ничего не нужно в себе культивировать. Ничего не нужно практиковать. Тогда в нравственности есть красота. Но это уже не нравственность. Это просто религиозный образ жизни.